От штурмовика защита от снайпера э, плюс два. Ушанка. Защита от снайпера плюс три. Земник защита от снайпера плюс один. Мальборо. Защита от снайпера плюс шесть. Защита от оружия ближнего боя. Два. Буденвка. Защита от снайпера плюс три. И тараканья смерть. Небольшой бонус к прыжку после выстрела из дробовика. Проходим к спине.